Доброго дня, участники Немиркин шоу! Мы хотели воспользоваться моментом и убедиться, что вы все знаете, как мы благодарны вам за вашу поддержку. И именно эта поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. И это очень важно. Итак, спасибо вам. А также похлопайте себя по спине. А теперь давайте перейдем к делу. Согласно Американской психологической ассоциации, неуверенность в себе определяется как чувство неадекватности. Отсутствие уверенности в себе, неспособность справиться с ситуацией, сопровождающейся общей неуверенностью и беспокойством по поводу своих целей, способностей или отношений с другими людьми. Большинство из нас прекрасно осознают свою неуверенность, но не любят о ней говорить. По мнению исследователей из Корнельского университета, одна из причин, по которой мы не любим делиться своей неуверенностью, заключается в том, что это заставляет нас столкнуться с ней и дает возможность другим напомнить нам о ней. Наша неуверенность в себе может проявляться через тонкие признаки в нашем поведении. Итак, вот шесть признаков того, что кто-то может быть тайно неуверен в себе. Первый. Они угождают людям. Знаете ли вы кого-то, кто чувствует себя эмоционально обязанным помогать или угождать другим в ущерб своим собственным потребностям? Неуверенность в себе приводит к тому, что человек начинает угождать людям, потому что он сомневается в своей самооценке и ищет внешнего подтверждения у других. Но угодничество может быть обоюдоострым мечом и усиливать неуверенность человека в себе, когда он сталкивается с отказом от тех, от кого он хотел получить одобрение. Во-вторых, они превращают все в соревнование. Случалось ли вам разговаривать с кем-то, когда, что бы вы не сказали, он обязательно должен превзойти вас, рассказав лучшую историю или продемонстрировав лучшее достижение? Такое поведение называется нарциссическим слушанием, и оно может быть признаком неуверенности в себе. Нарциссический слушатель – это человек, который не слушает активно. Они не задают вопросов по поводу ваших историй, не подтверждают ваши замечания и не дают вам возможности закончить то, что вы хотели сказать. Они могут чувствовать, что ваш успех представляет угрозу для восприятия их другими людьми и реагировать на это, пытаясь сконцентрировать разговор на своих собственных достижениях. Номер три. Они начинают защищаться. Трудно ли этому человеку воспринимать конструктивную критику? Защищаются ли они, когда их работу критикуют? Неуверенные в себе люди, скорее всего, тяжело переживают отказ потому что он наносит удар по их и без того низкой самооценке. Исследования связывают тревожную привязанность, которая представляет собой желание получить одобрение и одобрение от других, и чувство неуверенности с повышенной чувствительностью к отказу. Хотя защитная реакция может быть выдана за высокомерие, на самом деле это может быть признаком неуверенности в себе. Номер четыре. Они унижают себя перед другими. Знаете ли вы человека, у которого есть привычка принижать себя перед другими? Хотя такое поведение легко назвать стремлением привлечь к себе внимание, скорее всего, им движет потребность во внешнем подтверждении и одобрении со стороны других. Это происходит потому, что если они принижают себя до того, как кто-то другой в группе имеет возможность сделать это, они имеют больше контроля над тем, что о них говорят. Когда вы отвергаете их самоуничижительные заявления, они получают внешнее подтверждение, которое им необходимо для борьбы с негативными мыслями, кружащимися в их голове. Номер пять. Они принижают других людей. Некоторые тайне неуверенные в себе люди принижают других, чтобы почувствовать себя лучше. Они могут делать это публично или за чьей-то спиной, или вставлять пассивно-агрессивные высказывания о ком-то во время разговора с ним. Это может принимать форму агрессивного слушания, когда кто-то слушает вас только для того, чтобы напасть на вас или ваши аргументы. Например, человек, неуверенный в своем весе, может слушать, как вы с восторгом рассказываете ему о милом платье, которое вы купили в своем любимом магазине а потом сказать, что не стоит тратить деньги на вещь, которая вам не идет, потому что у вас не подходящий тип фигуры. Номер шесть. Они преувеличивают события и свои достижения. Согласно исследованию, проведенному на факультете психологии Калифорнийского университета в Дэвисе, люди, которые хвастаются своими достижениями, возможно, демонстрируют признаки неуверенности в себе, особенно если при этом они принижают других. Они могут преувеличивать свое прошлое, свою квалификацию, потому что считают правду неадекватной. При увеличении правды может помочь неуверенному в себе человеку чувствовать себя спокойнее, потому что у него есть чувство ненависти к себе или низкая самооценка, а ложь создает образ, в котором он чувствует себя более уверенно. Прежде чем завершить это видео, мы хотели бы напомнить всем, что если мы внутренне осознаем свою неуверенность и не проявляем ни одного из этих признаков, это не значит, что наш опыт недействителен и что наши чувства не важны. Но признать, что кто-то проявляет признаки из этого списка и, возможно, действует из-за своей неуверенности, а не из-за своей личности – очень важно. Потому что это помогает развить эмпатию к другим. Также важно помнить, что, хотя неуверенность в себе, может мотивировать поведение людей из этого списка, это все равно токсичные черты, которые имеют реальные последствия, и неуверенность человека не должна оправдывать его поведение. Видели ли вы когда-нибудь какие-либо из этих признаков неуверенности в себе или в других людях? Можете ли вы назвать другие признаки?